Как не выгорать эмоционально? Меня зовут Василий Костяков, и в этом коротком видео я поделюсь своими мыслями на этот счет. Это очень важный, я считаю, вопрос, потому что если ты уже выгорел, то тебе ничего уже не поможет. И это касается, наверное, в целом поведения человека в личной жизни, в бизнесе, вообще, в принципе, где угодно. Потому что выгорание – это такая штука, которую ты можешь привнести в принципе в свою жизнь вообще любым делом. От чего обычно происходит выгорание? Что заметил лично я? Поделюсь своим опытом, и это, возможно, будет тебе тоже полезно. Оно происходит тогда, когда ты слишком много делаешь что-то однообразное и никак это не разбавляешь. Например, не знаю, любите вы плавать или нет, но если вы будете плавать целыми днями напролет, вам рано или поздно это надоест. Или вы, например, любите играть в компьютерные игры. Если вы будете играть в компьютерные игры целыми днями напролет, то вам это тоже надоест. И при этом результат, независимо от того, чем вы будете заниматься, будет становиться все хуже и хуже. Поэтому очень важно отвлекаться от того, что мы делаем, возвращаться к этому делу уже отдохнувшими, с новым видением и привносить что-то новое, с новым взглядом. Так же и в бизнесе. Если ты одно направление фигачишь, просто не останавливаясь, не переключаешься, ничего не меняешь, то тебе это тоже может надоест. В принципе и в личной жизни также, да, если ты 24 на 7 все время находишься рядом со своей семьей, это конечно очень хорошо, но если ты не делаешь больше вообще ничего другого, тебе это будет надоедать. И не потому что это плохо, ни в коем случае у меня самого семья и трое детей, семья это прекрасно, но просто это так работает. И как в бизнесе, и как в любой другой сфере. Поэтому вывод следующий. В жизни очень важно разнообразие и гармония во всех сферах жизни, во всех направлениях. И нужно учиться ощущать внутри, вот когда пришло это время, остановиться, что-то изменить. Если даже, к примеру, в рамках одного дня вы будете заниматься каким-то одним делом, ну, к примеру, вы решили прописать контент-план на месяц и целый день занимаетесь написанием постов. Что думаете будет? Я думаю, что вы вряд ли захотите, чтобы этот день повторился снова. Мой день происходит так, что утром я стараюсь выполнять какие-то более глобальные задачи, проработка стратегии, выработка планов для себя, для команды. Потом делаю какой-то перерыв. Лучше всего это, конечно, чтобы была тренировка или хотя бы прогулка. Для меня важна физическая активность. А после этого уже с аппетитом можно устроить обед. И включиться снова в работу, но уже с какими-то более простыми, не менее интеллектуальными операционными задачами. Для меня это отработка комментариев, лайков, обязательно какое-то обучение. Потому что максимальный пик работы, именно интеллектуальный, происходит утром. Когда ты выспался, проснулся, включился, твои мозги свежие. И это доказано даже учеными. Ну, либо в качестве разгрузки, переключения можно также поспать днем. Кто-то использует этот вариант. Это то, как я балансирую в бизнесе, но также я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы в нем было время для моей семьи, чтобы была моя семья. Если я знаю, что я приду домой поздно, то я стараюсь высвободить утро для семьи, чтобы вместе проснуться, позавтракать, поиграть, может быть, даже сходить с ребенком на прогулку. Если же я, наоборот, ухожу рано, то я стараюсь всегда вернуться пораньше, чтобы вечер провести вместе со своей семьей. То есть, или начинаю свой день, или финалю свой день в кругу семьи. Я, конечно, не могу весь день, потому что сидеть в... с детьми, считаю, что мужчина должен заниматься все-таки другими делами. Но я четко осознаю и знаю, что для меня это важно и нужно, а также это важно и нужно для моих детей. Потому что мы не можем просто купить это время, откупившись какими-то игрушками или как-то еще. И также важен именно не количественный, а качественный показатель проведения времени с семьей. Ведь можно целыми днями сидеть дома, и это не принесет вообще никакой пользы. Зато можно э, за пару часов провести время так, что и семья, и дети будут максимально довольны. Это все важный баланс, поэтому думайте, как вам распределить в течение дня ваше любимое дело, личную жизнь, семью, тренировки. Спорт – это очень важно, приучать себя к этому. Также обязательно нужно понимать, что должно быть личностное развитие. То есть читать какие-то книги, смотреть полезные фильмы, какие-то видео, уроки, тренинги и так далее. И еще тут есть очень важный пункт. Это, конечно, путешествие. Я рекомендую хотя бы один раз в месяц куда-то выезжать. Если вы не можете выезжать куда-то далеко, то можно выехать просто там, за город, на природу. Я, например, езжу на горячие источники за город. Если у вас получится соединить вот все эти пункты, которые мы сейчас озвучили, то у вас будет очень хороший результат. И в принципе такой штуки, как выгорание, у вас скорее всего не произойдет. И еще очень советую разобраться с таким понятием, как состояние потока. Я обязательно сниму еще видео на этот счет. Это поможет вам вообще в принципе забыть, что такое стресс, выгорание и так далее. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот здесь, внизу. Я читаю все комментарии, обязательно смотрю, ставлю некоторым лайки, отвечаю. Делаю это лично, выделяю время на это, чтобы быть с вами на связи и получить вашу обратную связь. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Если да, то ставь лайк, делись со своими друзьями и напиши свои комментарии.